сразу же запишитесь на эту туберкулезную херню. Потому что, типа, блин, я не знаю, если честно. Если на 16 августа, это значит, что я не успею с визой. Я типа, ну, зря поступала, потому что я не еду как бы. Маришка, хочешь поздороваться с моими подписчиками? Прям, типа, дата на 13 июля. Прикинь, освободилась. Я просто в шоке. Ну, в целом, от визы, от всего. Все, звоним. Да. И надеемся. Короче, я начала звонить насчет визы. Мне нужна справка на туберкулез. Она делается в определенном месте. И у них там запись. Я должна делать в Московском посольстве Кореи. И у них одна клиника аккредитованная. И у них запись на 16 августа. Типа, только запись на туберкулез. Потом я подам еще плюс две недели. А я должна 28 августа уже... Ну, до 28 я уже должна быть в Корее. Я просто в шоке, я вообще не знаю, что, ну, я вообще не знаю. Справка делается два с половиной часа. Я не могу сделать справку в другом месте, даже если она кредитованная. Просто, на свидания. честно, я даже не знаю, что делать. типа, я вообще не знаю, что делать. Получается, мне надо записываться на 16 августа, мне сделают эту справку, я подам документы на визу, Делать ее будут минимум две недели. Просто мне кажется, что я ни хрена не успею. Я просто в шоке. Я, я в шоке. Просто, ребят, вы, ну, вот эта туберкулезная хербала, она действует три месяца. Блин, пожалуйста, вот все, кто будет подавать документы, записывайтесь до отъезда минимум за три месяца. Вы сразу же запишитесь на эту туберкулезную херню. Потому что, типа, блин, я не знаю, если честно... Просто как они это, я вообще, просто в странной Москве, просто я, я я вообще реально, у меня я не знаю, ну, я, я реально не знаю, что делать. Для тех людей, которые не хотят совершить такую же ошибку, то, ну, во-первых, записывайтесь раньше, а во-вторых, если, допустим, подаете в Питере, то делайте хотя бы временную регистрацию, которая будет у вас длиться хотя бы минимум шесть месяцев. Просто до свидания. Я не знаю. Так, я сразу же подзапишу. В общем, прошел где-то час. Я вообще, я такая просто в шоке и такая, что делать на если на 16 августа, это значит, что я не успею с визы. Я типа, ну, зря поступала, потому что я не еду как бы. Но я написала об этом в Телеграме, и у меня мне подписчики помогли. И вообще просто спасибо вам большое. Просто вы представляете, что если бы вас не было, если бы вы бы мне не помогли, то я бы вряд ли, наверное, сама сообразила, что можно там зайти на этот сайт, посмотреть там дату. В общем, я записалась на 20 июля. Вот, это была первая дата, которая там ну, была свободна. Так что 20 июля я сделаю эту справку, сейчас я буду записываться на прием в посольство, то есть чтобы ну, справка делается максимум 2,5 часа, мне сказали. Поэтому в посольство посмотрим, какие там даты есть. Но, наверное, на 21 я запишу, чтобы подать документы. Плюс две недели. Я сильно надеюсь, что к концу июня у меня уже будет виза. И просто спасибо, Кляшо. Я вообще... Я еще в таком недвике была, что я даже мыслить нормально не могла, если честно. Я вообще просто была в шоке. Просто спасибо, реально. Я вообще... То есть это ваша заслуга вообще, что у меня получилось. Ну, я еще... Не до конца, конечно, у меня получилось, но это просто... Так, я сейчас у себя в деревне, потому что я приехала со всеми повидаться, потому что непонятно потом, когда я повидаюсь, но это TMI, да, too much information и так далее. Сейчас я позвоню подружке, как раз расскажу. Во-первых, я как-нибудь покажу, наверное, до этого свою рутину утреннюю. Это все пойдет в видео, где я буду рассказывать про сраную визу, блин, это вообще капец. Короче, я позвоню, и чтобы 300 раз и туда, и сюда не рассказывать, я все запишу просто. Сейчас мы дозвонимся. Алло. Алло, слышишь? Да. Алло, не слышу. Это, а сейчас? Да, сейчас слышу. Так, Маришка, хочешь поздороваться с моими подписчиками? Здравствуйте, подписчики. Я до <смех> себя <смех> видимо, <смех> я <смех> поздравлю ага. тебя. Короче, рассказываю. Я почему звонил это? Во-первых, мне было неудобно, потому что у меня был в это время урок. А, помнишь, я говорила, что я проверяю даты постоянно для того, чтобы перезаписаться раньше, да? Вот на этом сайте. И мы в целом-то, да, мне иногда девочка тоже, которая тоже это же также, ну, готовится по получению визы, она мне иногда скидывает что-то, я ей что-то скидываю, и она мне такая пишет, типа, ты тут? Там типа дата на 13 июля, прикинь, освободилась. Я такая быстро, о, резко захожу, о, короче, да. начинаю все это регаться, все думаю, офигеть, 13 июля, пушка, это же, типа не 20 и я, короче, все прям заполнила, и э, такая, капец, просто думаю, жесть. Круто, классно. Нажимаю ОК, а он не знает, что выдает. А у вас уже есть запись. Я такая класс. И что делать, типа? Как вообще быть? Потом я думала написать тебе, может быть, ты, типа, можешь через свой этот, через адрес почты. Ну, сейчас уже дата слетела, поэтому без разницы. Но в целом можно, короче, попробовать. Я, типа, может быть, получится через тебя записаться, через твою почту. То есть вбить все, да. мои, все мои данные, только почта твоя будет. Вот. Хорошо. Я, короче, тебе отправлю, но ты попробуй, но не факт, потому что люди вот из этого, как это называется, из группы, они такие, типа, нифига, можно только сделать, ну, оставить свою запись и э, записываться, уже звонить по телефону, но по телефону никакие даты, короче, сейчас, ну, их нет пока что, такое, вот, ну, давай я тебе, на всякий случай, скину все свои данные, и тебе нужно будет, получается, зайти на этот сайт, который я тебе кидала, и все это запомнить, uh -huh. только свою почту сделать. И, ну, Хорошо. И, ну и вот. И там напиши, если вдруг, конечно, что-то получится. То есть, если, типа, ты там иногда тоже просматривай, если я что-нибудь найду, я тебе позвоню сразу же. Ага. Да, я смогу. Короче, это вообще капец. Я такая думаю, ну что за фигня? Ну, типа, это вообще как так можно, что нельзя записаться? А алло? Да, да, я здесь. А, вот. Я вообще, я так, так зла была. Но сейчас я уже не зла, я просто уже в абстракции какой-то. Я такая... Ну, ладно, слава богу, у меня есть на 20 число, и в принципе на этом спасибо. Поэтому это еще, это сейчас мы с тобой, короче, паримся насчет того, на туберкулез записаться, типа, с этой справкой. А еще что будет, когда мы начнем, типа, искать запись на, типа, чтобы документы в посольство подать? Это, мне кажется, будет еще. А? Что будет, что? Да все будет хорошо, не переживай. Я просто думаю, где эти люди, которые... Просто где все эти страдальцы? Вот у меня, допустим, в Телеграме мы с девчонками типа общаемся, ну ладно, с пацанами тоже, но по большей части туда едут девчонки, с которыми я общаюсь, да? И все пишут, типа, да, все в говне. Типа. И я думаю, а где все эти люди, почему у всех остальных все нормально? Я уже реально начала думать, что со мной что-то не так, все через жопу. Просто никто не говорит об этом, и все. Просто как они попали в Кореюшку, объясните. Просто как они это сделали. Не знаю. В общем, вот так. Не знаю, я, я говорю, я уже написала в Телеграме, типа, видео про визу будет бомбезное, отцов бомбить. Потому что это капец. Ну, то, как шикарное чувство будет, когда ты вот уже выйдешь с самолета, там таможню, и такая... Да, я это сделала. Да, реально, пройду таможню, вперед, реально. Так, ну ладно, Маришка, прощайся с моими подписчиками. Нет? Не будешь? Пока, подписчики, Алёшки. А, там, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем привет. Записываю из Тюмени. Значит, что хочу сказать? Вот мне пришел год. Просто, ребят, я просто в шоке. Ну, в целом, от визы, от всего, я просто не знаю даже, что, как вообще. Так, значит, что у нас по времени? Ну, во-первых, сейчас 10.48. Это значит, что в Москве сейчас 8.48. Да, у нас разница два 2 часа. То есть для того, чтобы позвонить, <coughs> моя утренняя рутина, да, <coughs> как-нибудь покажу, что я делаю. Я, значит, <coughs> я просыпаюсь, проверяю сайт э, с датами на регистрацию, чтобы, в общем, зарегистрироваться на туберкулез, да, на справку. Потому что без справки на туберкулез вы не можете получить визу. А эту справку вы можете сделать только в одной единственной аккредитованной клинике в Москве. Э, может возникнуть вопрос. А почему Алина живя в Питере делает визу в Москве? Хм, хороший вопрос. У меня тоже такой был. А потому что Алина молодец. Потому что прописка-то у меня тюменская, пам-пам. Это значит, что я делать визу должна только в Москве. А это все осложняет на самом деле. Потому что, насколько я знаю, в питере это с этим попроще и побыстрее. И вообще короче. И еще и подешевле. Да. Поэтому, если вы хотите сделать визу в Питере, например, то вам нужно, чтобы ваша регистрация, даже временная регистрация, была минимум 6 месяцев. То есть не так, что я такая обыдненько пошла, сделала себе временную регистрацию и все, могу подавать. Это значит, что она у меня должна быть уже минимум 6 месяцев, я такая дел, обновляю, делаю новую, или она у меня на год, например, и так далее, и тому подобное. <coughs> Собственно говоря, что происходит? Визу я делаю в Москве, а там куча сложностей. Во-первых, туберкулез, да? Значит, с 11, так, не с 11, с 11 это по Москве, с, 10, с 9 получается, вот сейчас через, да, через 10 минут я буду им звонить, как всегда, я звоню уже в течение недели, может, даже больше, и пытаюсь выбить себе дату. То есть, что значит выбить? Это значит, вы звоните и говорите, алло, здрасте, а даты появились пораньше-то? они тебе, нет, но продолжайте звонить, вот. В идеале, да, во-первых, я уже записана на 20 число, благодаря моим подписчикам. Спасибо, спасибо. Если бы не вы, наверное, Алина бы не поехала никуда в этой жизни. Да, а, вот, и получается, я записана на 20 июля, значит, в идеале, если у меня все нормально пройдет с регистрацией на э, подачу документов, потому что в чем сложность Москвы? Во-первых, вам нужно, вы зависите от двух моментов. Первое, это если даты на туберкулез. А вы не можете подать на визу без вот этой бумажки. А второй момент, это вам нужно как бы успеть зарегистрироваться в системе для того, чтобы вам одобрили, чтобы вы пришли подать документы. А это тоже типа нелегко. Алло. В общем, я, наверное, разбью, разобью это видео на две части. Мы сегодня с вами тоже позвоним. Вы услышите, как это работает? Ну, как услышите? Я не могу типа без наушников, потому что у меня не работает телефон, но... Я думаю, плюс-минус будет понятно, что там происходит. Так что вот, а регистрация на даты происходит только 15 и 1, да? то есть 15 числа вы регистрируетесь на начало следующего месяца, а 1 числа вы регистрируетесь на конец следующего месяца. В общем, система такая. Ну, я просто надеюсь, что все будет нормально. Я вот вообще, я уже, я просто в шоке. Ну, при условии, что, например, если я подаю документы, ну, у меня туберкулез 20-го, документы я подаю 21-го июля, то, по идее, это как бы как бы я успеваю, мне нужно хотя бы за неделю. Ну, то есть виза делается две недели, и, ну, это максимум, по идее. И получается, э, мне-то нужно будет быть в Корее. У меня учеба начинается 28-го августа. Это значит, что за неделю до, то есть 20 числа, часа, мне, по идее, нужно быть уже в Корее. Блин, пожалуйста, пусть получится. А, и еще одна новость, так, чисто. Я по учебу, и еще билеты супердорогие, и у меня болит горло. Но это так, TMI, да, too much information. Вот, можно прям при вас сейчас, посмотрю, сколько стоят билеты, а они все дорожают дорожают. А без визы-то я не могу как бы их приобрести. Ну, я могу, конечно. Но я вот еще думаю. Ну, вот, например, 40 тысяч. О, на 21-е 35 тысяч, в принципе там. Да. Вот такие вот цены. В общем, друзья, просто отвечаю. Всем удачи. Я после того, как получу визу, я, наверное, сделаю одно... Общее видео, в котором расскажу, ну, все просто нюансы и все проблемы, которые будут. То есть сейчас то, что я говорю, это просто с тем, что я сталкиваюсь и немножечко не оформлено, мне кажется. После того, как я ее получу, либо во время того, как я ее буду ждать, я сделаю вам нормальное видео, где вы будете вообще знать, потому что сейчас немножко все скомкано. В общем, оставайтесь со мной, поддерживайте меня, как и раньше. И надеюсь, что скоро Алиночка уже будет снимать и скорее. Так, время 10.59, это по Тюмени, у нас плюс 2 часа, то есть это почти что 9 часов. Сейчас. Можно сказать 9, 9 часов по Москве. Так, получается, вот он у меня, мой чудесный тупик, мы ждем пока наступит 9. Так, мой будильник сыграл, вот, все, звоним. <смех> И надеемся. Алло, доброе утро. Здравствуйте, я бы хотела уточнить, если у вас на обследование туберкулез в Республика Корея ранние даты на июль? Нету, да? Хорошо, спасибо. Хорошего дня. Ранних дат нет. Под ранними я подразумеваю с ну, как бы с 1 июля по ну, раньше, чем 20, как бы очевидно. Смотрите, такой момент. Вот у меня, например, поскольку у меня туберкулез назначен на 20 июля, это значит, что когда я буду регаться, а я буду регаться первого числа на подачу документов в посольство то фактически я как бы не могу раньше зарегаться, потому что непонятно, получится ли у меня дату поймать или не получится. То есть у меня, собственно говоря, вот сейчас 27 июня, у меня есть 28, 29, 30. Все, три дня осталось. Если за три дня, то есть если до 1 июля не выпадет каким-то чудом ранняя запись, то я точно иду 20 июля. Ну, хотя бы 20 июля. Просто почему я тороплюсь, почему типа меня не устраивает 20 июля? Потому что это слишком поздно. Я, мне, во-первых, нужно покупать билеты, а я не могу купить билеты без визы только потому что я боюсь типа, деньги потерять еще больше. Но я еще думаю насчет этого, потому что, вероятно, визу там не одобрят. Но всякие форс-мажоры могут произойти, я не знаю. Поэтому как бы я жду визу, и поэтому мне нужно, чтобы она быстрее была. Ну и на самом деле я уже просто я на грани. На грани вообще всего, у меня волосы седые уже появились, я просто за время подачи документов, интервью, собеседования, сейчас визы, я просто уже, наверное, полысею скоро от нервов. Вот, короче, не совершайте моих ошибок, делайте все раньше. Под раньше я подразумеваю, смотрите, вся проблема в чем? А, проблема в том, что нужно легаться раньше было на туберкулез. Туберкулез действует три месяца. То есть, по идее, в лучшем случае мне бы надо было в мае записаться на туберкулез, на начало июля. Но я не была уверена, что меня возьмут, во-первых. А во-вторых, я не думала, что очередь в Московском посольстве на туберкулез, да, вот этой в одной аккредитованной клинике, она настолько длинная, и люди записываются просто, не знаю, на несколько дней и так далее и тому подобное. Хотя у меня у самой запись по телефону на 16 августа стоит. То есть, как бы, я когда сдам туберкулез, я ее сниму, и она появится для других людей. В общем, я очень жутко переживаю, что у меня что-то пойдет не так. Ну, как-то будем разбираться, что делать-то. <laughs> что я хотела сказать. Да, опять же, всем спасибо. Скорее всего, это будет первая часть видео. И, наверное, оно выйдет в воскресенье, как обычно. Посмотрим. В воскресенье она не выйдет, она должна была тогда выйти вчера. Просто сегодня понедельник. В общем, наверное, в среду. В последнее время у меня как-то воскресенье-среда видео выходят, но посмотрим. Либо уже следующее воскресенье. Ладно, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, если вам это интересно, если я интересна, если, ну вообще в целом. Я очень надеюсь, что мы с вами будем гулять по Корее и уже, собственно, в Корее я расскажу всякие штуки, где буду жить как я буду учиться и всякие такие вещи, ну, которые, собственно, ощущаю на себе. Поэтому всем спасибо. А, ну и лайки, комментарии тоже приветствуются. Это продвигает мой канал. Нас уже 400. Мы потихонечку растем. Вот, ладно, всем пока. Хорошего дня, вечера, утра, когда вы смотрите это видео. И увидимся на канале в следующем видео. Просто, пожалуйста, пускай у нас у всех всё получится. Так, ребят, появился, появился вариант, попробовать записаться на 12 июля. Блин, просто сейчас девочка в группе написала, что она будет отказываться от этой даты по телефону. Она мне напишет, когда откажется, я сразу же позвоню и буду надеяться, что молиться просто всем богам, что я буду первая. Просто 20 июля это идеальная дата, отличаю. Так, я жду, когда она мне напишет, что она отменила запись. Если сейчас мы телевок остаем, но. <Слых> Добрый день. Я бы хотела уточнить раннюю дату на июль туберкулез посольства Корея. Нет, да, пока хорошо, спасибо. Рано. Ладно, я включусь, когда она напишет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Блин, никто не может это видеть, лечу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я бы хотела уточнить раннюю запись на туберкулёз посольства Кореи. Раньше даты не появились, да? Хорошо, спасибо, до свидания. Блин, я не успела. Так, я еще раз попробую через минут 10. Ладно. Короче, из-за того, что я уже дважды им звонила только что, я еще раз написала Маришке и попросила ее попробовать позвонить. Может, она удачливее, я не знаю. Вот. И будем надеяться, что получится. Блин, вот не знаю. Сейчас она звонит. Я очень надеюсь, что получится. Просто ну потому что я думаю, может, мне еще раз позвонить через минут 10. Непонятен один момент. Она отменила запись. Они ее не видят или я опоздала? Хотя я сразу же позвонила. Но они были заняты. То есть, скорее всего, дата слетела. Просто. Это какие-то гонки. Это просто какие-то гонки. Это вообще жесть просто. Я вот что хочу вам сказать. Так, Маришка пишет. Маришка в сети. Маришка, прочитала. На 30 июня. Блин. На 30 июня. Что делать? Записываться и ехать в Москву. Блин, алло, алло, а что делать? Короче, этот молодой человек сказал, что они не записывают в те дни, когда кто-то отменяет, потому что на этом построен бизнес, и некоторые недобросовестно записываются, а потом отменяют, типа, продают места, и они не записывают на эти даты. Ага. Короче, завтра звонит, да, наверное? Только... И или как? Просто капец. Вот зачем люди так делают? Что такое? Господи, буду пробовать завтра, звонить, что делать-то. Я не знаю, она отменяет. Почему-то. Ладно, сейчас.